А вы слышали, что существует сайт, который специализируется на генерации потрясающих неожиданностей? Я теперь знаю о нем все! Это Runbox. Суть проста. Вы выбираете коробку, оплачиваете указанную сумму и получаете товар в несколько раз более ценный, чем символический взнос. Не упустите свой шанс. Среди призов может быть iPhone X, XS, Xbox или MacBook. Желаете получить бесплатную коробку сюрприз? Без проблем. Авторизуйтесь в системе с помощью соцсети ВКонтакте. Подпишитесь на Runbox, поделитесь новостью в своем АКИ и хотя бы раз в сутки пополните личный баланс. Готово! Приз ваш! Итак, на старт! Внимание! Runbox! Он летит к чертям собачьим, мне нужна помощь, чтобы отсюда выбраться. Сука. Да, дерьмо случается, понятное дело. Но кого бы мне использовать, все сдохли. Блин, что? Неужели он жив? Так, ладно, в какой же жопе мы сейчас находимся? А, да, класс, фонд полное разрушение и прочего говна. Эй, да. ты, ты там? Помоги, пожалуйста. Да, вот я здесь. Мне нужна помощь. Да-да-да. Слушай, давай я тебя потом спасу, окей, сейчас тут какая-то жесть творится. Ну привет, Хонор. Меня зовут А у, народ, есть кто? О, фонарик. Да, и батареечка. О, какой-то документ. Эм, Нихера я не понимаю, поэтому нахрен его. Рацию я заберу, конечно же. И батареечку тоже заберу. Хм, вроде бы этот чувак сказал, что здесь есть ключ-карта где-то. Сейчас попробую я ее найти. Почему я вечно попадаю в какую-то жопу? О, супер. Да, ты я вижу, молодец. Я посмотрел, и одна из карточек первого уровня лежит в спальной зоне фонда SCP. Вперед. Кстати, он мне сказал, что карточку первого уровня он видел. Да. Где? Я не помню. Возможно, здесь что-нибудь есть. Но я, конечно, не верю. Епта твою мать. Это что было такое? Странные автоматические двери Закрываются вечно Долбанный фон М -м -м. И как обычно здесь ничего нет Возможно хоть где-нибудь Здесь есть карточка Хоть какого-нибудь нормального уровня допуска Это не нужно Нахрен это а Таблетки мне понадобились Зато карточку нашел первого уровня Ты нашел Да, ты нашел карточку первого уровня Молодец я посмотрел по камерам и увидел ключ карту второго уровня доступа в кафетерию. Давай, вперед. Сранные я, правда, ]りました. не понимаю, где сейчас находится, на да находится можешь, идти, эта комната для еды, как ты сказал. Ну ладно, я попробую во пойти. Вот меня вечно отправляют каким-то объектом SCP, а тут, блин, целый фон в жопе. Как обычно. Ай... Твою мать, это что такое? Ты там жил? Эм, мне что-то кажется, нет. На звуки. Что за херня эта такая лежит? Фу, блин. О, боже мой, ну хоть куда-нибудь отсюда можно будет уйти. А, класс. Mm. Интересно, моя камера на голове нормально работает? Потому что после того, как я умру, хоть что-нибудь останется после меня. Господи. Ау, есть кто? Ну и хер с вами. SCP, SCP. Почему именно Secure Contain Protect? Почему именно так они называются? Ну да, моя камера никому не нужна. Вернее, моя карточка. Я уже заговариваю с этим фондом, долбанным, с его секретами. О боже мой. Ну и, конечно же, супер коридоры, в которых ни хрена нет. И. Гарри. Это Гарри валяется. Документик. Нет, он мне не нужен Гарри... Гарри мертв И моя ключ-карта никому не подходит Класс! Опять и документы долбанные А здесь? Здесь ни хрена нет Как обычно О, твою мать! Ты кто такой? Иди нахер от меня М -м -м. Класс, класс Пока что я не продвинулся никуда, я брожу по этому долбаному комплексу, возможно, хоть что-нибудь я найду. О, боже мой. Я надеюсь, моя предсмертная записка не будет, что такая, как будто я плакал, когда умирал. Угу. Нет? Я уже несу разную ерунду, потому что оно как-то это все не очень выглядит, вообще не очень. -очень. Очень, очень, очень. Покрутим хотя бы этот вентиль, возможно, он вам что-то даст Надеюсь, ничего не взорвется Эту мать, а что взорвалось? Непонятно, ладно Валим отсюда Так, так Давай разберемся, куда идти Внизу что-то есть Я даже не помню, как меня сюда привезли, в этот фонд Очень надеюсь, что я выберусь с него. Очень-очень надеюсь, что я выберусь с него. Ладно. У нас есть путь. Уйдем твою мать, это что такое? Угу. Объект. Что за херня вообще? Это такое? Долбаная кукла. Знаешь, иди в жопу, кукла, я не приближусь к тебе, ни хрена, ты не 999, поэтому я от тебя свалю, и моя карточка никуда не подходит, здесь, видимо, кто-то уже упал, о, боже мой, интересно, я выберусь с этого, о, не, нахер, я валю, не-не-не-не, кукла, кукла в жопу, я такого вообще не хочу видеть больше никогда, о боже мой, я слышу опять этого, так, это походу какой-то объект SCP, который делает галлюцинации, потому что я опять слышу труп человека, ёб твою мать, не-не-не-не, как я могу слышать труп человека, ага, а труп человека еще был, нормальная тема, О, сука, боже мой, так, по-моему я отсюда пришел, да, да О, боже мой, как... Ох, мерзко Почему мой фонарик постоянно то работает, и а не работает? Это что такое? Интересно б твою мать Не-не-не, нахер, иди в жопу Боже мой Что это такое? Ёб твою мать этот фонд, он меня просто сведет с ума Этот чувак Я больше не слышу его Так, так Конор, сосредоточься честно, да. Сосредоточься Боже мой Куда идти, куда идти Он сдох А ты хрень Не, <смех> не, ясно, ясно Миметический удар Я не выберусь с этого фонда. Просто-напросто не выберусь. Если ты сейчас смотришь запись, вот эту вот, которая у меня с камеры на голове, я, наверное, или мертв или жив. Класс. Я очень надеюсь, что именно я и просматриваю эту запись и понимаю, какая же здесь творилась. Что я выжил? Да. Бессмертный Конор выжил. Класс. О боже мой, боже мой, как бы не сдурец этим всем и уже здесь это хрень Фу. А здесь у нас мертвый человек О, oh, ясно, ясно, ясно <Коннординный телефон> Часики тикают, Конор, тик-так, тик-так Ты же понимаешь, что генератор не выдержит долго Так что давай, тащи свою ленивую задницу в столовую И найди карту второго уровня Mm -hmm. Фонду жопа Класс И чем мне делать? Ладно, mm ладно -hmm. Давай думайте, давай думайте, Конор Куда бы мы пошли и положили карточку второго уровня Он вроде бы Этот доктор говорил, где карточка или нет? Я уже не помню ш... Это что было такое? Он вроде бы говорил, где-то карточка лежит Но я уже не помню Я уже ни хрена не помню Конечно, Конор, забудь все Класс, забудь Боже мой, так, так, может у него что-то есть? Не, нахрен это не нужно Так, так, так, что у нас здесь? Ни хрена, ни хрена, не работает Это вообще третьего уровня, где он такую взял карточку? Господи, фонарик в сраный, как в хоррорах каких-то блин, вырубается Не работает, не работает, конечно же, ну да Ой, ой, ой, ой, здрасте Нет, нахрен, нахрен Нахрен, не хочу умирать Умирать это больно Умирать это больно Боже мой Еще ни хрена не видно этим фонариком Класс, не светит он И че? О боже мой Боже мой О блять Он мне ударил Сука О, Боже мой, еще один такой же Что делать? Что делать? В туалет, в туалет О да, класс, супер Самое лучшее место. <смех> Боже мой. Интересно, сколько раз сказал? Боже мой, он же все равно не придет. Он сейчас где-то тусуется, правда? Даже не в этом секторе, даже не в этом фонде он тусуется. О, -о, -о, -о вау! Я ж не выберусь отсюда. М -м -м, господи, он меня просто сожрут, и я не выберусь. Или они сожрут э -э меня Конора 1, потом Конора 2, Конора 3 и так далее. Да? Да? класс. Мне кажется, я слышу какую-то стремную музыку? Это женский туалет или мужской? Мне кажется, я слышу какую-то стремную музыку На, класс! Это еще и... Этот компьютер включил эту музыку или что? Ладно, мы выберемся, мы выберемся Даже... смотрите! Ой, ёб твою мать! Даже смотритель выбирался Не из таких переведряк. Правда? Правда? Конор Правда? Ладно Так Главное не кипишовать А, да, класс что то взорвалось Я вроде бы уже здесь был или нет Да, я, я здесь был Ух, твою мать Свали нахер Господи да вы варите нахер от меня Господи, господи Куда мне идти? Нет, я пропал Я провтыкал, я провтыкал, Сука, провтыкал Сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука